Здравствуйте, дорогие друзья, вы устали попадаться на сетевых мошенников в интернете? Сколько обещаний, сколько зазываний, то один проект, то другой, но по факту нет высоких заработков, то переливы пообещают, то партнеров. Но успех не приходит в вашу жизнь, как бы вы ни старались. Вы уже думаете бросить этот нетворк-маркетинг и уйти на работу в найм за 20-30 тысяч рублей в месяц? Работая при этом не на свою мечту, а на мечту начальника, и так до самой пенсии, за которую вы ничего не сможете себе позволить, остановитесь, друзья, не вздумайте так поступать, есть решение, забудьте все неудачные попытки заработка в интернете, которые были у вас до этого. Меня зовут Илья Лебедкин, я являюсь международным бизнес-тренером по автоматизации MLM бизнеса через интернет также одним из ведущих лидеров MLM-индустрии в СНГ и сооснователем проекта Демида Project. В последней компании по своей системе я выстроил команду более 12 тысяч активных партнеров, чек составил более 55 тысяч долларов, чуть более чем за год. И мы с группой профессиональных IT-специалистов и одними из лучших бизнес-тренеров создали лучшую систему для вас. Перечислю их, друзья. Сергей Сидоров. Профессиональный бизнес-тренер по автоматизации. Поменял сотни судеб людей в интернете в лучшую сторону благодаря своим разработкам. Один из ведущих топ-лидеров MLM-индустрии. Гениальнейший специалист по автоматическому рекрутингу в абсолютно любые проекты и MLM-компании 24 на 7. Елена Кандиусова, Блогер, куратор обучения и очень достойный специалист в сфере набора огромного количества подписчиков последующим подключением тысячных структур в любой абсолютно MLM проект на автопилоте. Дмитрий Олихнович один из ведущих тренеров СНГ по успешному мышлению, ведению бизнеса и конверсионных переговоров в сфере продаж, НЛП, маркетинга и продвижения, поможет вам навсегда избавиться от сомнений, страхов, убеждений и всему тому, что вам мешает достичь успеха. Наталья Акулова ведущий специалист и профессионал по ведению блогинга, Максимально четко определяет целевую аудиторию в сфере MLM бизнеса в интернете и знает, как проникнуть в самое сердце клиента. Также большой профессионал в построении больших структур. Анна Яценков, опытный MLM-предприниматель, лидер MLM-индустрии, криптоинвестор и просто хороший человек. Елена Туманова – лидер MLM-индустрии, бизнес-тренер по автоматизации, и с большим багажом знаний и опыта. Создала с нуля структуру более 3000 активных партнеров всего за 8 месяцев. С этими ребятами мы создали уникальную платформу, которая поможет решить ваши проблемы 24 на 7 в инновационном режиме. И получить ваш бизнес от 100 оплаченных партнеров, заработав при этом от 150 тысяч рублей первый же месяц без обмана, лохотрона и кидалова так как в данную систему, друзья, вложено более 15 тысяч долларов. Европейские программисты, одни из лучших, трудились над тем, чтобы создать уникальные скрипты и программы, которые вам помогут привлекать партнеров в абсолютно любой ваш бизнес в интернете. Demida Project – это инновационная обучающая рекрутинговая система, в которой включены инструменты, о которых не знает 99% людей в интернете. С помощью этой системы вы навсегда забудете о потерях в интернете, о неудачных вложениях, проблемах с приглашениями и с заработком денег, друзья. С данной платформой успех неизбежен. Сейчас объявлен невероятный и ошеломительный предстарт. Поэтому будьте в первых рядах успеха, регистрируйтесь прямо сейчас по ссылке под этим видео, активируйте минимум 3 долларовые площадки и откройте путь к вашему финансовому благосостоянию.